Это опять я, Виктория Залеская. Сегодня я уже снимала обзор про силиконовую куклу реборн робота. И теперь этого же робота я хочу вам показать, как его можно искупать. В ванную целиком его класть нельзя, но его можно обмыть под душем. Вот таким образом. Помыть волосы, при желании, все это можно. Главное, чтобы не попала вода в разъем. Это основная задача. Теплая водичкой, гелем для душа детским. таким образом мы обмываем малышку но надо это делать только по мере загрязнения не потому что хочется поиграть потому что надо понимать что это робот и его мочить надо очень с осторожностью большой Вот так мы искупали малыша. Ну, вот он двигается, как и двигался. Во время купания лучше его не включать. Ну, а после купания можно. Ну, вот, в принципе, и все. Теперь вы знаете, как искупать силиконового робота, аниматроника. И до новых встреч. Задавайте вопросы свои в комментариях. Если вы хотите, чтобы я сняла какое-то особенное видео с Реберном, ну или с роботом куклой, то напишите мне об этом. Если мне понравится ваше предложение, я обязательно сниму такое видео. Пока-пока!